Хотите романтическое приключение с тайными свиданиями и яркими встречами? «Фаберлик» подарит вам волнующий аромат – Который влечет вас в мир страстей. Всех, кто зарегистрируется и совершит покупку со 2 по 22 сентября, ждет шикарный подарок. Парфюмерная вода для женщин «Бьюти Кафе Каприз». Томные ноты гордени и жасмина с неповторимыми акцентами персика, нектара и диких ягод вскружат голову поклонникам. Теплый, обволакивающий шлейф из нот сандала, ванили и амбры никого не оставит равнодушным. Как получить этот аромат в подарок? Выполняй простые условия. Первое. Регистрируйся на проекте Faberlic Онлайн. Второе. До 22 сентября сделай первый заказ на сумму не ниже следующей. 599 гривен для жителей Украины, 1575 сом для жителей Кыргызстана, 7499 тенге для Казахстана, 449 лей для Молдовы, 45 рублей для Белоруссии и 26 евро 99 центов для жителей Европы. Все эти суммы указаны в ценах каталога. Тебе заказ обойдется на 20%. Дешевле. И третье условие. С 23 сентября по 13 октября сделай второй заказ по новому каталогу на минимальную сумму своей страны. И вместе с ним забери парфюмерную воду Бьютиков Cafe Каприз» абсолютно бесплатно. Но аромат в подарок – это еще не все. При желании ты сможешь продолжить свое участие в большой стартовой программе. И в следующих 8 каталогах покупать наборы хитов «Фаберлик» по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает всем приятных и выгодных покупок.